Так, честно, пишу спасибо за участие. Спасибо за участие. Ну что ты готов еще раз вторую игрушку? Кто не помнит прошлую серию, то ссылочка в описании. Вот, вот туда идем. И сейчас будет такой троллинг, что будут все говорить, вот блин, ну так сложно. А я, я знаю такого. Нужно ближний оббой подходить. Говорили, что МЗ, ближний боем вообще-то Это знаю, я просто таки знал. Она слишком мощная. Чувак, бежи, Барль, давай, спасайся. Макс, еще один. Такой же, вот блин. Карта сужается, никто не умирает, но это ясненько. Ну все, нужно МЗ. Вырубайте с ближним боем. Говорят, что ближним боем дамага больше Получай, получать минус пчелка минус этот чувак наверное. наверно Наверное, наш наверно забирай уходи пожалуйста нам нужна жизнь ну да я тоже могу барли взять а кстати те знают, ты склад нашего ну конечно все искал нашего конечно ссылочка в описании только в описании только нужно чтобы добавиться на стриме или где там быть или в описании прочитать вот не знаю ограничений сделаем немножко так все на заели то туда-то сюда -мо, моё МЗ, получай блин я МЗ вырубил а ты где был ладно ладно все нормально ты так мощный вот это было мощно с его. ну по жарту своем, чтоб тебе досталась его душа и все мы топ займем четвертым местом да, ты тащишь, как я вижу. Но я всегда умираю. вот Не знаю, почему такой люблю умирать. Поэтому я одиночно события прячусь. где-то нибудь получаю кубки. Как-нибудь. Я тут пойду. Пособираю. Пособираю. Постреляю. ё мало мало-мало-мало. Мам, получай. бам если Сейчас меня вырубят. И получишь мой кристалл. Давай-ка. Вырубят меня. И получишь мой кристалл. Вырубят. Забирай кристалл. Не думай. Забирай кристалл. Молодец. Ну, конечно, еще врага может забрать. Только не думай так быстро забирайте куча. А, ну, они, конечно, не понимают немножко. Ну, нормально. Что нужно убивать. 1-0. Молодец. Я не знаю, как ты так тащишь. ты думал, вообще молодец? Ну, что ж, ещё Макс остается, да? Держись там. Прикрою. Бежи, бежи, бежи, бежи. О, прикрываю. Есть. Ну, это было мощно. Всем удачи. Всем пока.